Привет, это Яна Ходоревская. Что происходит, если жители города решили пойти против местной власти? Обычно такая история обречена на провал, ведь суд в России не часто выступает на стороне граждан, а еще реже на стороне закона. Жители дома номер 14, дробь 50 на улице Оранжерейная в Пушкине уже несколько лет борются против кафе «Грушенька», которое находится в их доме. Кафе – это грязь, это тараканы, это крысы, мытье полов выталкивание воды прямо на порог нашего дома и все остальные проблемы, которые мы получаем. Но самое главное, что наша стоимость инвестиционная стоимость наших квартир уменьшилась ровно два раза. И там, когда вот этим работникам этого кафе жарко, открываются окна. И вот это испарение в такую минусовую температуру, оно видно со второго этажа. Потому что клубы такого пара, который оседает на фасаде этого дома. И ремонт этого фасада тоже, как общедомовое, имущество тоже в конечном счете когда-то будет происходить за наш счет». Чудесное перевоплощение жилой квартиры в нежилую Грушеньку произошло с разрешения городской администрации без необходимого протокола собрания жильцов. Жители дома за это подали иск к местной администрации. Мы отправились в Пушкин, чтобы посмотреть, каким будет исход дело о переводе жилого помещения в нежилое. Его рассматривали 17 и 18 января в Пушкинском районном суде. Судья постоянно ссылалась на заключение некомпетентных экспертов. Согласно этому заключению, мнение жильцов спрашивать было не нужно, потому что периодически оборудование квартиры не затронуло их общее имущество. Очень грустно доказывать какие-то совершенно очевидные вещи. Потому что жилой дом, у него и название это жилой дом. Он для чего? Для того, чтобы люди жили и чувствовали себя комфортно. Мы услышали, что все решения приняты за нас. Есть все согласования СЭС, пожарников, межведомственной комиссии. Оказывается, мы собственники. Не имеем никаких прав. У нас можно открыть. Кафе у нас можно открыть рюмочную, и ничего при этом не нарушено. Выходит, что сделать из двух окон два больших дверных проема для кафе – это то же самое, что мебель переставить. Спасибо, что эксперты не сочли это за косметический ремонт. Но так или иначе, объем фасада изменился, а кафе приносит массу неудобств жителям. На заседании выяснилось, что протокол собрания жильцов все же существует. Сотрудница администрации Татьяна Сажина приняла его еще в 2015 году. Вот только приложение с подписями жильцов у администрации не нашлось. Представители администрации сказали, что не имеют права хранить такие данные, поэтому они должны храниться у собственника квартиры. Александр Ашанов, владелец квартиры, заявил на суде, что не понимает, о чем идет речь и откуда там его подпись. Получается, что сотрудники городской администрации принимают липовые бумаги, подписывают акт приемки работ по переоборудованию задним числом без учета проверки. Очевидно, что эта история с коррупционной подоплекой. Не знаем, что в конечном итоги повлияло на решение судьи, но жителям удалось отстоять свои права на спокойную жизнь в доме без превращения его в бизнес-центр. Если Ашанов и администрация города Пушкина будет обжаловать это решение, мы продолжим освещать эту историю. Ставьте лайки этому видео, распространяйте его и обязательно подписывайтесь на наш канал.